Всем добрый день, меня зовут Константин, и я вам сейчас готов представить уникальную возможность, так сказать, антикризисное предложение, засудить ПАО Сбербанк на пару-тройку сотен тысяч рублей ориентировочно. Для этого нужно всего-навсего иметь какой-нибудь магазин с приемом платежей кредитным карточкам и и соответственно чтобы я попытался это что-то вам у вас купить объясняю ситуацию после сами знаете какой сейчас тяжелое финансовое положение была у меня парочка просрочек по кредиту сейчас вроде бы все ровно но тем не менее Сбербанк это не устраивает эти господа мне заблокировали расходные операции по кредитной карте и сейчас я вам покажу собственно почему они это не имеют права не только не умеют право делать но еще и очень здорово здесь накосячили с ущербом для себя любимых сейчас вот чтобы без обмана вот адрес вот, значит, выбрать карту. Сейчас правила откроем. Кредитная. Думает. Кредитные карты, кредитные карты. Так, так, так, так, так. Это, это, это. Ну, нам, собственно. Мы люди не гордые. Выбираем самый обыкновенный вариант. Тем более, что именно он-то у меня и есть. Так, вы условия выпуска и обслуживания кредитной карты. У нас оно скачалось. У нас оно значит, вот тут есть. У нас оно вот. Вот. Видно откуда. Всем видно. Сбербанк.ру 8 мая 2017 года. Отметку времени я еще поставлю дополнительно. Открываем и читаем. Сейчас, чтобы было видно, сделаю масштаб нормальный. Так. Эти господа, в чем самый цимес, накосячили еще и в том, что у меня же карточка выпущена по старым правилам еще аж на 1 февраля 13 года первый выпуск произошел то есть идем вот сюда до 1 июля 30 страница все проматываем, проматываем. Долго-долго-долго, долго так-так-так-так, долго, долго. нет, еще старые-старые-старые-старые-старые, а вот уже, точнее, были новые, а вот уже по старые правила пошли. Так, какая страница, страница 34, ну, то есть, короче, старые. Здесь нам нужен раздел 5, раздел 5 нам здесь нужен. Нам здесь нужен раздел 5, 5, 5, 5, 5, раздел, 5 раздел. Сейчас мы его долистаем. Право обязанности банка. Банк обязуется на основе. Так. Разрыв страницы после подзаголовка. Вообще безобразие с точки зрения дел производства. Меня за это дрючили Ну да ладно банк имеет право... вот, банк имеет право... ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... невозможно... несчет карты, здесь технические ошибки, заранее согласие т-та-та... банк имеет право списывать погашение задолженности, но это все понятно, в одностороннем порядке изменять, например, доступный лимит кредита с одновременной блокировкой карты. Так... Ну вот, собственно, что он должен был в моем случае сделать. Но почему-то не сделал, ну, сам дурак. список Исполнение. Это уже приставы, приставы, приставы. Когда все очень плохо, Который может поблить с собой ущерб для банководержателя. Для нарушения к законодательству. Ну, короче говоря, ущерб. Как раз-таки возможные неплатежеспособность это и есть ущерб предстоит досрочно прекратить действие карты ну, собственно этого именно это они и должны были сделать, но не сделали направить ли уведомления и ведь что самое интересное проблем именно с кредитной картой у меня не было а не так уже а за компанию мне все обрезали ну, в общем вот а вот полностью или частично приостановить операции по счету карты, а также отказать совершение операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, это как раз таки мой случай, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, в том числе если у банков возникает подозрение, что операция совершается в целях легализации и отмывания доходов полученных преступным путем или финансирование терроризма. Это единственный пункт, по которому они имеют право отказывать мне в расходных операциях в соответствии с теми правилами, которые сами же для себя писали. Вот сейчас пролистаем тот же самый документ. то там и как бы все? Бла-бла-бла, бла, бла, бла, бла. Чуть-чуть-чуть чуть чуть чуть чуть Ну, тут как бы ничего, ничего, ничего, ничего. Так, как у нас сейчас пятый пункт называется? Так, А, правообедности банка. Ну, собственно говоря, вот. То есть, в соответствии с пунктом 5.2.9, любая организация, принимающая оплату по карточкам, может считать себя несправедливо опьяненной в финансировании терроризма, ну, либо в легализации доходов. Получено преступным путем. Чего ж кому ближе. А можно, я думаю, две статьи совместить. Но в смысле, два обвинения. И заложено обвинение по этим двум пунктам. Этих самых сбербанковцев и того, этого. Тут быть. Теперь, чтобы не быть голословным, как это выглядит на практике. За одну меточку времени и сделаем. Вот у нас Сбербанк онлайн. Сбербанк России онлайн. Так, логин. так пойти сейчас будет смыслен вот он. он входит в банк онлайн 1054 8 мая 17 года по факту оно конечно такая петрушка тянется с ноября месяца ну или дальше с октября точно не помню так денег как видите Вернее, вы этого не увидите, потому что я сумму замажу. Все персональные данные я замажу. но в смысле, финансовую информацию. Но суть от этого не меняется. Вот там, например, Мастеркард, кредитная карточка. Вот. Кредитный лимит, который мне никто не трогал, и даже его увеличили. Обязательный платеж. Оплатить до... Ну, ладно. А теперь а теперь вторая часть Марлисонского балета самое интересное оплатить так или нет а вот собственно сейчас мой мобильный все равно не виден его сейчас заплатим плата любых мобильных телефонов мобильная связь оплата с mastercard c Сумма более чем достаточно. Сумма платежа. Так, ну пусть будет стандартные 100 рублей. Продолжить. Все без обмана, все официально. SSL сертификатик у нас. Мобильная связь. Так, наименование оплатливых мобильных телефонов, мобильная связь, мастер кар комиссия 0, номер мой, 100 рублей, подтвердить. Обратите внимание, операция не выполнена. Данную операцию невозможно выполнить. Пожалуйста, обратитесь в контактный центр Сбербанка. Собственно говоря, о чем я и говорил, и такая Петрушка творится со всеми платежами по данной кредитной карте, несмотря на то, что по ней я свои обязательства исполнял идеально. Ну, а о тех отписках и отмазах, то, что они даже мне несколько месяцев не могли придумать хоть чего-нибудь, и каждый раз причины называли разные, и то, что Судя по всему, они моих обращений даже и не читали. В общем, понятно, за кого у нас ПАО Сбербанк держит собственных уважаемых клиентов. В общем, приглашаются к сотрудничеству любые СМИ. Приглашаются, значится. кто у нас еще приглашается? Приглашаются самые как я уже сказал магазины интернет и не очень потому что в физическом терминале карточка ведет себя схожим образом и в общем есть такое есть такая возможность реальная возможность как говорится пытаться заработать чтобы через суд нагреть наш доблестный Сбербанк, дабы они не борзели. И в завершении вам еще кусочек из выступления, ну, кто не видел, кто видел, тот молодец, кто не видел, тот пусть просвещается. Из выступления руководителя Сбербанка Германа Грефа на крупнейшем экономическом форуме, если я не ошибаюсь, даже дел было в Питере. Все. Лайки, репосты, репосты, лайки, подписки. Ну, сами знаете. В общем, не хворайте, ребята, с уступающим у вас праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне. И будем надеяться, что наша победа над борзостью Сбербанка близится, близится, близится, еще раз близится.